Там двойной периметр, контрольно-следовая полоса. Итак, начинается небольшое приключение. 4 сентября 1947 года началась история организации, которая на протяжении всех последующих десятилетий внушала страх потенциальному противнику Советского Союза и являлась главной сдерживающей силой в период противостояния двух сверхдержав – 12-го главного управления Министерства обороны. Впрочем, тогда название было другим – «Специальный отдел Генерального штаба Вооруженных сил СССР». На момент своего создания задачей структуры была организация испытаний ядерного оружия и изучение поражающих факторов, а также разработка средств защиты войск и гражданского населения в случае нанесения ядерного удара противникам. Сейчас эта могущественная организация обеспечивает хранение и снабжение всех родов вооруженных сил ядерным оружием и отвечает за безопасность во время его хранения, обслуживания и транспортировки. И вот передо мной простирается территория одной из баз хранения 12-го главного управления. Я сейчас прошел вдоль действующей территории, где проход перекрыт действующей военки. На самом деле там все достаточно серьезно охраняется. Там двойной периметр, контрольно-следовая полоса, кругом вышки с камерами. А мне сейчас надо теперь пройти в заброшенные бункер, который относится именно вот к этой ВЧ. Забегая вперед, скажу, что и территории, и бункер оказались вполне живыми. И то, что у Яндекса обозначено дорогой, на самом деле таковой не является ни капли. А дальше мне приходится пробираться через вот такие вот перди по висимому лесу. Налетали, что не очень-то и дойдешь. Вы засадили годами, штаны, невероятно синяк и дождь. Вы поделили дыной и не плачем, И вы мне почти не горим. Мы охотники за удачей. Дети тебя до ультрамарин Мы охотники за удачей. вот на пурке вырисовывается первый объект. Понятно, что это разграбленная. Абсолютно пустое здание, меня не интересует, но я просто надеюсь отсюда дальше пройти более приличной дорогой Тут это здание окружает кучу блендажей. Так вот, выглядит. вот там вот действующая военка, сейчас я попробую Это обвалованное землей бетонное сооружение хранилище ядерных боеприпасов. Прилегающая территория, обнесенная периметром и сколющей проволоки, раньше была зоной особого доступа. Попадать сюда мог только обслуживающий хранилище персонал. Весьма в центральном зале хранилища производилась разгрузка ядерных боеприпасов. Дальше они складировали в специальных помещениях, расположенных по обеим сторонам от этого зала. При необходимости, в зависимости от степени готовности боеприпасов, здесь же проводилась их сборка перед выдачей в боевые части. Для проведения погрузочно-разгрузочных работ все помещения были оборудованы узкоколейкой. В центральном зале были расположены разворотные круги. Все перемещения ядерных боеприпасов внутри хранилища производились на специальных тележках. нарушить. порядка работ, красить пожаром. Еще одно помещение с распределительными устройствами. Здесь все затоплено. Скорее всего, здесь находился вот электричество на объект. Вот так выглядит помещение, где подготавливался воздух, отводился до определенной температуры и влажности. При хранении ядерных боеприпасов соблюдался строгий температурный и влажностный режим. Особенно требовательными к соблюдению климатического режима были боеголовки первых годов выпуска. Температура в помещениях хранилища поддерживалась в диапазоне от 5 до 15 градусов по Цельсию, влажность от 40 до 70%. процентов. Дизельная, с баками для топлива и масла, с радиатором и Ой, у остался один постамент и запах. Я пересек хранилище насквозь и вышел на улицу через погрузочные ворота с другой стороны. На стенде возле ворот был вывешен паспорт реконструируемого объекта. Несколько дней назад здесь начались работы по восстановлению этого хранилища. Паспорт объекта ремонта. Удобное сооружение существует и функционирует совсем недалеко, за двойным периметром с колючей проволокой, и это хранилище скоро будет отреставрировано и будет использоваться по своему прямому назначению. А я прощаюсь с вами, всего вам самого наилучшего, не забывайте подписаться на наш канал и конечно же ставьте лайки.